Приветствую зрители подписчики моего канала, с вами Веном. Мы продолжаем прохождение StarCraft 2 Heart of the Swarm и вот эти серии, по-моему 7 если не ошибаюсь, я буду записывать uh, сейчас. То есть практически в тот же момент, когда эти будут видео выходить в, сказать, в оффлайновом виде в ютубе. Почему я их перезаписываю, спросите? Потому что есть, по идее, у меня стримы, которые я записывал. Вот там у меня уже много было всех миссий пройдено. В том числе у меня пройдено там, получается... Ну, у меня практически все пройдено. Вот, кроме некоторых миссий. В чем проблема? Проблема в том, что эти миссии, получается, были записаны мною на Твиче. То есть я стрим делал на Твиче. И, пронимая трансляция остался на Твиче. Твич, видимо... Чистит иногда трансляции офлайновые. И поэтому мои видео были удалены. Я не знаю почему, но там, короче, они были удалены, их сейчас вообще нету. Поэтому я решаю, что. Ну, надо, значит, это все дело все равно записать, иначе так получается, у меня не полностью будет прохождение. И мы будем поэтому играть начиная с ледяного безмолвия. Вплоть, по-моему, до. Суровое испытания, то ли пробуждение древнего По-моему, до пробуждения древнего Пробуждение древнего уже есть у меня Старые вояки, получается, вот это все будет у меня записано Значит, ледяное безмолвие давайте-ка сыграем Послушаем, что скажет у нас наш советник, так скажем Нафаш и ее стая отправились в ледяные пустоши, чтобы сражаться с протасами я не знаю, захочет ли она присоединиться к нам по доброй воле. Так, тут можно сделать, кстати, улучшение. Да, получается, я не буду играть э, как прямое прохождение, да, то есть через нормальные миссии, через нормальные разговоры с персонажами, а буду чисто играть отдельные миссии, отдельные задания с улучшениями. Видимо, у каждого задания по-своему можно сделать. Так, улучшение роя. Здесь надо, кстати, ставить тоже. Только я вот, конечно, не помню много чего тут. Что можно делать, а что... Точнее, что хорошо делать, что плохо. Да, и причем ветвь эволюции, раптор, сворлинг. Однимаем появляются три особи. Порождение происходит практически мгновенно. Перепрыгивает препятствия и наскакивает на цель с большого расстояния. Ну, давайте-ка это, конечно. Дроблинг. Момент гибели распадается на двух малых гиблингов. Так, перепрыгивает препятствия и вытаскивает а наскакивает на цель с большого расстояния. Но тут, по-моему, правда, особо нет делать смысла улучшения какие-то, потому что а, потому что получается так, что я, скорее всего, пользоваться этими юнитами вообще не буду здесь. Ну потом можно, в принципе, попробовать это сделать, а сейчас пока нет. Так, что, что по поводу улучшений. В принципе, я уже тут делал, я так понимаю, они так и остались. Я просто попробовал сыграть на Эксперте, нормально все пошло. Исключительная стойкость. Максимальный запас здоровья Керриган увеличивается на 200 единиц. Ну да, пускай она будет более здоровая. Так, псионный сдвиг. Она может очень неплохо так ворваться во врагов. Улучшенные надзиратели. Это, соответственно, чтобы нам больше припасов приносили они. Дикая мутация усиливает солдат. Ну, то есть усиливает, точнее, юниты. Ну, еще можно излечение, Но извлечение не так полезно, как дикая мутация. Дикая мутация реально очень хороша. Ну и давайте начинаем. Будем играть от тараканов, потому что это реально очень хороший юнит, особенно по земле, это, ну, практически идеальный юнит для нас, когда мы должны просто, главное, ломать хорошо, а воевать нам особо не надо с врагами, но нас лишь будет иногда нападать э, некоторое количество протосов, в основном же мы будем именно, оборон... о, именно атаковать и разрушать здания. Большинство боевых единиц зергов могут закапываться под землю. Ну да, это в принципе логично, но я уже давно не играл в StarCraft, хочу сказать. <coughs> Наверное, где-то недели две я не играл в эту игру, но немножко время вернул свой скилл. на этой луне случаются ледяные бури, вызывающие мгновенное похолодание. Одна из них скоро начнется. Во время бури температура падает настолько стремительно что почти вся тепловая энергия мгновенно рассеивается. Бури быстро заканчиваются, но пока они бушуют, твои войска будут заморожены. Я чувствую присутствие местной фауны. Из матриархов этих животных можно получить сильную эссенцию, которая поможет нам адаптироваться к холоду. Так, ясно. Что на этот раз? Давайте вперед. Минск будет страдать. Мне надо найти у Садонов и получить ее эссенцию. Самое время. Для нас. Этот зерг дикий. Его не контролирует так. никакая высшая сущность. Я позабочусь об этом. Еще один дикий зерка. Что-то здесь не так. Это мой мир. Идем вперед. Разумеется, моя месть У -у -у. Мы адаптируемся. Скоро начнется ледяная буря. Надо найти Матриарха Урсадонов. За... Замерзли. Началась ледяная буря. Войска заморожены. У Садоны, их матриарх поблизости, что -то, что -то. сильная эссенция. Поглотить эссенцию местной фауны, рой будет защищен от холода. Такс. Да. Это нехорошо. Ледяная буря почти закончилась. Отлично. Они сами Говори. Блин, не успел возродить. Отличить, точнее. стал устойчив к температурам. Превосходно. Я чувствую, что база Нафаш где-то рядом. Раненые тараканы могут закапываться, восстанавливать здоровье. Да, на фаш. Протосы уничтожили ее. Я пробужу этот улей. Угу, <свят> <свят> давай. Протасы почувствовали пробуждение Улья. Они знают, что мы здесь. Королева Клинков? Без своего роя? Очень глупо с твоей стороны было так отдаляться от главного Улья. Mm. Протасы. А я все думала, когда же вы покажетесь. Мы должны отправить весь наш Акуратс. Они пришлют золотую армаду и уничтожат тебя. Иша, скажи мне, что протосы вне зоны досягаемости Шакуриса. Так и есть моя королева. Хорошо. Но у них есть шпили пси-связи, которые могут усилить их способность к псионному общению. Тогда мы уничтожим эти шпили, прежде чем протасы смогут их активировать. Давайте это и сделаем. А, сначала, да, создадим побольше рабочих, плюс Нам еще, нужно конечно, королев Рядом есть еще матриархи. Добыть эссенцию. Так, опухоли распространен Во время бури. Боеспособный рой это хорошо. Если выдастся возможность, я обязательно займусь матриархами. Нужно больше минералов. Надо пока что больше рабочих там создавать. Нам нужно так, все, королеву создадим. Можно все будет, соответственно, буду. создавать что еще личинки дополнительные. Ее. Ей бой. Так, тут я у нас, ага, соответственно, протосеки сидят. Да. Так, ну что ж. Где там королева? Королева появилась. У нее нету, кстати, личинок. Вот так вот обломчик произошел. Ладно, атакуем. Скоро начнется ледяная буря. Пока она не закончится, протасы будут уязвимы. Протасы беззащитны. В атаку! Давайте все вперед. Для нас нет преград. Нас время пришло. Ну, опухоль тогда распространяем пока. Я позаботюсь об этом. Так. Я чувствую их страх. Пощады не будет. Ледяная буря почти закончилась. Рой поглотит все. Врагов все смешно. Угу. Нам нужно больше, пена. Нам нужно больше, пена. Блин, весь пен надо еще Добывайте, давайте весь пен Так, кстати, у меня что-то улучшение всякое есть пришло. Ладно, сначала давайте здесь все сломаем Нам нужно больше, Так Так, здесь сюда ламываем. там, я смотрю, еще можно один поставить. Еще одну хату. Даже если ты уничтожишь шпили, мы весь Интересно, как? Сумеем. А как сумеете, не, не скажете, да? приближается ледяная буря так ледяная буря приближается значит пора нам атаковать врага а, как мы будем атаковать конечно же пойдем напрямую давайте-ка идем да. не спеша потихонечку Наша хотя лучше туда... или нет нет хотя идите туда идите туда давайте бегом буря. нужно пользоваться моментом уничтожить протосов так, здесь урсадоны еще идут к нам. Урсадоны пускай ломают. Давайте здесь поломаем. Следующее. Уходим Уходим, уходим, уходим Здесь мы ра распространяем Давайте-ка еще слизь Наши Так, ой, блин Что я делаю? А -а -а. Так, отлично Все с надзирателем теперь нормально страдать. Так, ну блин, они нас, нас прям хорошо Так помесили, я смотрю Садоны, да и Протосы тоже атаковали меня Нам нужно больше минералов угу. Все подушные герои Ты примешь смерть от золотой армады Рот. Нам нужно больше минералов Давайте все работайте Добывайте так, распространяем Давай. еще крип, чтобы можно было... Приближается а... ледяная буря. Так. Блин, Нам нужно больше минералов. Нам нужно больше давайте, минералов. Давайте, давайте. Все, пошли вперед. Да. Началась ледяная буря. Блин беззащитные. Нет, идем вперед. Давай, давай, давай. Вперед. К концу. так уходим так давайте подходим блин надо уже даже еще один инкубатор создавать И еще один инкубатор наш видим что сильно маловато Давайте, давайте, молите. Что так. Время пришло. Все, давайте все сюда. Вы власти тоже бегом. Моя королева. Выполнив дополнительные задачи, ты повысишь свой уровень. Да, классно. Это, конечно, круто, но нам нужно сейчас, нет, главное, как можно быстрее убивать этих засранцев. Буря. Разумеется. Все падут перед Давайте вперед. Так. Ты стоишь у меня на пути. Пощады не будет. Я позабочусь об этом. Буря заканчивается. Наша официальная официальная официальная официальная официальная официальная официальная Давайте все в атаку. Время пришло. Все падут перед роем. Приближается ледяная буря. Такс. Моя месть свершится. Нам нужно больше минералов. Разумеется. Тоные. Разразилась ледяная буря. Для нас нет преград. Недостаточно энергии. Нам нужно больше минералов. Мы адаптируемся. Наша миссия продолжается. Наши войска контакованы. энергии. Да и ладно фиг с ними. У нас уже драконов дофига. Рой, это я. Ледяная буря подходит к концу. Новая так. порция эссенции полезна. Урожай на <coughs> мне в условиях ледяной бури. Да. Угу. Пойдемте давайте стараться. атаковать Наша Так, тут какие-то эти, да, ходят курсадоны. Мы Ассимиляция эссенции закончена Рой к боям во время ледяной бури Отлично это вообще по-моему, я так понял, атаковали, решили. причем они убили их и еще и дали мне эссенцию. Спасибо большое. Они сами Наша миссия ну все, тут уже мы должны сейчас врываться Энск и убивать. Прежде чем атаковать эту укрепленную позицию, нужно дождаться ледяной бури. Приближается ледяная буря. Укрепляйте позиции, а то я боюсь могут атаковать. Что на этот раз? Так. Разумеется. Для нас буря начинается. Давайте все в атаку. Давайте, давайте, давайте. Наша миссия продолжается. Ходите все вот так. Деритесь с ними. Уносите всех. Наши продолжается. Самое время. Я позабочусь об этом. Это правда. короче, шпилит тут. отлично. <свят> <Или уничтожили. Отступаем! свят> Экспедиция Протасов не сможет связаться с Шакурасом. Теперь мне откуда ждать помощи. Да, бывает такое. Случается всякое. менее чем за 15 минут. Да блин, это. Я не знаю, как это надо выполнить на эксперте, но. На бойце, конечно, легче легкого, Но на, бой... на ветеране, на эксперте это очень сложно. Ну ладно, мы, короче, выиграли. Такие вот дела. Продолжаем. Ну, надеюсь, вам понравилось это видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. К сожалению, конечно, никаких тут э, ничего вы посмотреть не сможете, никаких катсцен. Ну да, вот как говорится, ставьте лайки, только подписывайтесь на канал. Всем пока, удачи.